Всем привет! Попалась на глаза статья очень интересная на сайте школа -жизни .ру. Называется она 60 рублей за обед или как прокормить депутата Автор статьи Ирина Литновская Ничего добавить лишнего даже не могу Все написано очень четко, ясно и интересно На днях своими глазами убедилась в том, где депутаты черпают гениальные идеи о всякого рода санкциях и наказаниях для простых смертных про инфляцию в 10% годовых они, видимо, там же узнают, в этом волшебном месте, ибо у нас в магазине инфляция на пачку сосисок давно уже 10 рублей в неделю. Что же за место такое, ради которого надо стать депутатом? Это думский буфет, дамы и господа. Вы поймете меня, если хоть раз окажетесь там, протиснувшись сквозь стройные ряды аккуратно выбритых и причесанных мужчин в строгих костюмах. Сразу предупрежу, если вы хрупкая женщина, вам придется поработать локтями, чтобы достичь заветного прилавка. Так что если не дай бог оказались на ком нибудь заседании, придется свалить с него пораньше. Пригнитесь и тихонько ползите по стеночке к выходу. Если не будете греметь украшениями цепями, как интервильское привидение, уверяю. Никто в зале даже не проснется, будете первой. Почему я считаю депутатский буфет волшебным местом? Видимо потому, что плачу за школьную жиденькую баланду с ароматной капусткой 129 рублей 24 копейки, а за свой обед без второго в целях экономии 150 рублей. Сколько полагается на одного больничного пациента и что ему на это положенное в тарелку положат, страшно подумать. А сколько платят слуги народа за хороший полноценный комплексный обед? С первым, вторым, третьим, оливье, как вы думаете, дамы и господа? Не стану вас мучить. Ни больше, ни меньше, равнёхонько 60 рублей, то есть меньше одного доллара. А теперь осмыслите эту сумму. 60 рублей за обед. Стоимость которого, как многослойный пирог, складывается из множества факторов, включая стоимость продуктов, труд повара, амортизацию плиты посудомоек, электричество и так далее. по учебнику экономики за первый курс. Да, да, вы не ослышались, это для наших детей запрещено готовить в школе. Школы обязаны закупать готовое у поставщика, выигрывшего городской тендер на поставку еды, предложив наименьшую цену за свои услуги. А депутатам готовят на самой настоящей кухне, и стоит это всего 60%. 50 рублей. Разве так бывает? Сдается мне, что кое-кто за них доплачивает. За слух наших. Уж не мы ли с вами? Мне вдруг подумалось, что по подепутатствовавший Пауру по лет волей-неволей отвыкнешь от мирской жизни. И удивляться начинаешь, чем толпа недовольна, когда все вокруг так хорошо. Сытая брюха мысли деструктивные из головы гонит. Кресло теплое, удобно, нигде не жмет. Большие кабинетные окна надежно охраняют от снежных ливней и ветра. Думу государственную думать, это вам не уголь в шахте Бить, не рыбу на рыбзаводе потрошить и не сваи на дно морское забивать. Сидишь себе, думаешь жестко, как же Россию мать обустроить. А там внизу дворники мешаются, гремят ломами да лопатами. И пока ты думал, они уже тротуар поскребли. На единственную полосу дорожного движения водрузили ледяную глыбу, как памятник всем коммунальным службам. Машины через две сплошные глыбы по встречке объезжают. А тебе даже и смотреть на это холодно. Не то, чтобы спуститься и спросить горе-реботяг, а нафига и кто им таким образом прибираться велел. Зачем выходить, когда можно и так законы сочинять? Зачем ходить в магазин, когда есть такой замечательный буфет? От жизни хорошей и мысли в голове позитивнее. Отсюда и последние законодательные инициативы, которые только на пустую голову до да полный живот прийти на ум могут. Мол, если аборты за счет государства запретить, детишек будет больше рождаться. А если минимальную зарплату установить почасовой, а не фиксировано, как сейчас? Работодатели толпами ринутся совсем зарплаты повышать и налоги с них платить, а не трудодни на бумаге сокращать, как журналисты истеричные пугают. Если врачу лимит времени приема пациента поставить, то все выздоровеют разом и будут здоровы до гроба. А если все парковки сделать по 200 рублей в час, то люди в метро наконец пересядут. Оно же резиновое, всегда свободно. Доедаешь комплексный обед за 60 рублей и думаешь, кто сказал, что на прожиточный минимум прожить нельзя? Видимо, дармоеды, что работать не хотят. Я же работаю и мне хватает а значит надо ввести налог на дармоедов 20 тысяч год за это предлагается депутатами на днях один депутат предлагал молодым мамочкам вступить на биржу труда сразу после родов, чтобы избежать налога на дармоедов. Как вам, родила и на биржу побежал с вопящим своим кулечком? На мой вопрос, а как она на биржу встанет, если формально числится на работе в декретном отпуске, только отмахнулся как от мухи. Откуда у неработающего деньги на налог, и по какой причине он не работает, для депутатов дело десятое, еще медицинскую страховку для таких бы отменить, пока будут думать, где на врача денег. Взять, времени размышлять о прожиточном минимуме и не останется как ни крути выходит что плохие законы берутся от хорошей жизни им бы жить похуже слугам нашим может и законы будут получше а пока ни одного закона нет чтобы депутаты обед из своего кармана оплачивали полностью как мы с вами при том что зарплата депутата может достигать 300 тысяч рублей в месяц бывает конечно и 80 тысяч но на мой взгляд и этого достаточно чтобы поесть за свой счет и напоследок скажу наверное это очень здорово сочинять законы, которые не тебе исполнять, и главное не тебе по ним жить. Ты сочиняешь их как бы просто так, для муравьев, на сочинять законов, а потом в отпуск. Он у депутатов 42 дня, кстати. А у вас? Лично у меня 28 дней по кодексу, 14 по факту. В общем, считаю депутатский буфет во всем виноват. Что-то с ним не то. Может ли сытый человек злым быть? Да нет, конечно. Разве что оторванным сильно от жизни. Очень хорошую статью написала Ирина Литновская, от себя добавлю, что люди начали уже забывать о том, что депутаты и всякого рода чиновники, в том числе и главы районов, мэры городов, это все люди нанятые народом за народные деньги. Это мы с вами платим налоги, а они с этих налогов зарплату получают. Но почему-то, когда ты приходишь к ним на прием, то не ты чувствуешь себя хозяином, а он слугой. А почему-то наоборот. Задумайтесь об этом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. Пока. Ну господа, по-моему, это лайк, господа. Лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк,